Теперь приступим к осмотрению конкретных роботов-помощников, которые присутствуют на текущий день и посмотрим, какие с моей точки зрения роботы необходимы для начинающего скальпера, для начинающего трейдера. Я не буду подробно приводить, показывать, как эти работают. Каждому роботу есть подробные видеоинструкции и нет смысла усложнять вот сейчас этими всеми презентациями курс, потому что, во-первых, может что-то измениться в настройках. Может какие-то параметры у нас в роботах появляются, дополняются какие-то, исчезают, которые неэффективны или которые не работают. Появляются новые идеи от тех трейдеров, которые используют наших роботов для спекуляций, дают свои идеи, ценные советы. Мы стараемся к этому прислушиваться, адаптировать для того, чтобы сделать робот наиболее жизнеспособным, наиболее эффективным в применении. С моей точки зрения это нам удается очень даже неплохо, потому что вот количество особенно роботов-помощников, которые применяются в торговле, оно огромное количество. И исчисляется оно не десятками и даже не сотнями роботов, которые присутствуют сейчас на биржевом рынке. Первый необходимый робот-помощник для ручной торговли, сейчас мы говорим о ручной торговле, это робот-риск-менеджер. Он делает контроль, совершает контроль за вашей торговлей по заданным параметрам. И дальше я рассмотрю схему, когда он устанавливает на сервере. Тогда он имеет максимальную надежность. И вот использование роботов для контролера вашей торговли. Это моментальный эффект, в отличие от всяких психотренингов, психо, психологической подготовки трейдера. То есть психически, даже если у вас хорошая спокойная психика, если вы спокойно выдерживает дисциплину, в любой момент вы можете сорваться. А робот сорваться не может. То есть он не понимает, там, что такое эмоции. И если вы его установили и он контролирует вашу торговлю, он вас вовремя всегда остановит. И это сэкономит вам огромные деньги. И проверено это уже на практике, проверено на тех трейдерах, которые обучались, которые работают, используя в своей помощни... в своей торговле робот-риск-менеджер. Многие этим пренебрегают, вот этим, этой страховкой, и это очень часто наказывает этих трейдеров. Давайте посмотрим пример настройки торгового робота, а показывать, как они работают, если вас уже заинтересует, а вас должно это заинтересовать, потому что это важная часть поддержания вашей дисциплины. Вы уже посмотрите видеопрезентацию. На самом деле не так много нужно параметров по которой нужно контролировать вашу торговлю. вот справа видите конфигуратор для настройки параметров параметр можно онлайн менять но всегда я рекомендую что параметр вы настроили и вы их не менять там в течение недели а лучше там там 2 3 даже недель то есть вы поняли как вам надо торговать какой у вас Какая у вас самая эффективная торговля, когда у вас вот какие-то определенные параметры. И вы их придерживаетесь. В данном роботе есть раздельный контроль двух секций. Это срочная секция, форс и фондовая секция. И параметров, несмотря на то, что в роботе их гораздо больше, самое эффективное это лимит потерь на день. Вот это один из самых эффективных инструментов. Причем этот лимит он может быть не фиксированный. Там задали, там, хотите потерять там тысячу рублей. А этот лимит может быть подтягивающийся. То есть вы начинаете зарабатывать, и лимит тянется вслед за вами. Заработали 1000 рублей, и уже лимит потери у вас. И сегодня вы уже робот остановит вас, если у вас будет нулевая прибыль. То есть заработали 2000 рублей, и робот уже теперь остановит вас, когда у вас будет прибыль 1000, плюс 1000 рублей. Причем есть еще дополнительная функция сохранения профита. То есть как только вы начинаете зарабатывать много, и у вас пошли прям удачные, хорошие тренды, и маржа ваша быстро растет, то и ваш лимит может Быстро к вам подтянуться и сохранить, например, заданное значение там 80 или 90% от заработанной прибыли. Очень частая ситуация, когда трейдер, совершив несколько удачных хороших сделок, попав, поймав какой-то локальный тренд, неплохой, начинает сливаться, потому что рынок изменился, ему кажется, что теперь все время будет там, безоткатное движение. А такое бывает достаточно редко. Это подтягивающая функция сохранения профита есть такая. Следующее ограничение по количеству убытков на день. То есть есть дни, когда вы начинаете совершать убыточные сделки и почему это происходит непонятно. Если это непонятно, нужно остановиться. И следующее очень эффективное средство это пауза после серии убытков. сделали три убытка подряд, там или если у вас высокочастотная торговля, там пять убытков подряд. Все, робот вас останавливает буквально там на даже может быть и 15 и 30 минут и блокирует ваши средства. Все, и вы уже э, за полчаса, вы спокойно уже отдохнете, ваши эмоции остынут, и вы со свежей головой продолжите торговлю. Также можно учесть брокерскую комиссию здесь, потому что бывает, если сделок очень много, вы вроде как и в плюсе, а потом, когда ночью брокер снимает с вас деньги, оказывается, что у вас убыток. Вот это учесть вашу комиссию, это удобное средство в реальном времени контролировать, а сколько вы заработали. То есть вот такой робот-помощник, он прекрасно справляется со всеми своими функциями контроля вашей торговли и поддержания дисциплины. Если этот робот стоит у вас на компьютере, есть большой риск того, что вы его просто в один прекрасный момент, впадая в тирт, выключите. И это плохо. Но есть возможность настроить данного робота на удаленном сервере. Как это делается? Очень просто. Вы берете и просто помещаете копию вашего терминала Quick и копию робота на Сервер. Сервер это может быть не только какой-то просто выделенный сервер. Это может быть и компьютер, который стоит у вас, например, дома или в офисе. Или компьютер, эффективно, самый компьютер друга, на котором вы поставили на свой торговый счет робота в боевом режиме, настроили параметры и доступ имеет только ваш друг. То есть вы не можете зайти на этот сервер и отключить робот. То есть как только вы достигнете лимита потерь на день, или достигнете лимита установленной вами же количество максимальных потерь, там, максимальных убыточных сделок. Все, происходит блокировка вашего счета, закрываются ваши позиции, и вы же ничего не можете сделать. Ну, вы скажете, да, я могу там позвонить трейдеру, позвонить вашему брокеру, там отозвать ключи терминала Quick, там ä, попросить там новый счет открыть. Ну, понимаете, это как раз те действия, которые у вас начинают остужать ваш мозг, вы уже начинаете приходить в адекватное состояние. Задача робота – поймать вас вот в момент перехода в тильт, когда вы начинаете бесконтрольные действия совершать. Если в этот момент робот вас остановит, пройдет 10, 15, 20, 30 минут, все, вы вошли в спокойную клею и снова можете головой думать, а не просто находиться там в экстазе. Это частая ситуация, и чем больше у вас дел в день, тем больше вероятность вот этих всех а, такого заигрывания, игромании, возникновения. То есть вот у вас два рабочих квика запущены, на одном робот стоит, а другой счет тот же самый, но на вашем компьютере, вот где вы торгуете, торговое место трейдера, там установлена всего лишь демо-версия риск-менеджера, и вы только видите, что как у вас идет торговля, вы видите, как близко вы к лимиту потерь на день. И когда робот вас остановит, вы понимаете, вот остановка произошла по причине того, что вы достигли максимального убытка на день. Все, после этого вы спокойно выключаете компьютер или спокойно анализируете рынок, а завтра со свежими силами снова приступите к торговле. Вот это гарантия того, что вы будете под контролем. Установка рис-менеджера на удаленный сервер. На этом по данному роботу все. Презентации есть на нашем сайте. Спасибо за внимание.